Всем привет, я мистер Бёрдс, и это мои фрагменты путешествий, а <laughs> это Добрик. Мы прилетели в Сочи, никакого сценария, никаких заготовок, только чистая импровизация. Сейчас мы вас, вам покажем что-нибудь интересное. Солнце сейчас зайдет Мы видели ночь, гуляли всю ночь до утра, а завтра мы поедем. Я надеюсь мы поедем на водопад пасть дракона итак мы собрались поехать на пасть дракона это водопад сейчас посмотрим и вам покажем чтобы добраться до водопада пасть дракона нужно доехать до остановки монастырь что мы и сделали вот вам ориентир а нет вот ориентир в отеле познакомились с девчонками а я говорю, вы откуда? Они говорят, ну, я из Уфы, она из Краснодара. Я говорю, я тоже. Вот он, водопад. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все напоминает о ней О работе Клавиши, как на клавиатуре С таким видом хотели работать. практически до водопада, на входе нас встретил мужчина и вежливо сказал заплатить 200 рублей. В принципе, Сочи практически везде платные места, поэтому ок. Вот, такой вот крутой водопад и время посмотреть еще новые места. Как будто дождь идет. Сегодня, когда ехал на этот водопад, у меня возникла такая мысль: наша жизнь в любом случае пройдет, и важное, чем мы ее наполним. Наполните ее путешествиями. Ну, собой, ну, да? На водопаде был? Я сам. Посмотрели водопад, сейчас собираемся посмотреть старую дорогу на Красную Поляну. <музыка> Не так просто найти э, эту старую дорогу. Это вот Кепша у нас, там тоннель, а идти нам надо вот сюда. Ну и, кстати, не рекомендую туда ходить, потому что там реально есть опасность камнепада. Несмотря на то, что это место довольно опасное, оно еще очень живописное. Продолжаем наше путешествие по непопсовым местам. Такой вот интересный пляж есть в Адлере. А там люди купаются уже. Прекрасная погода, чтобы искупаться, но вода в апреле тут ледяная прям. Сидим на берегу, слушаем музыку сегодня на на расслабоне. Смотрим на дельфинов и на то, как приземляются самолеты. И сегодня у нас выпуск насилия интегрированного джибе. Пришли в такой район Адлера, где находятся жилые гаражи. Сейчас покажу это место интересное, атмосферное. Так вдруг спонтанно решили поехать в Абхазию. Вот так вот путешествуешь по Сочи вроде и оказываешься в другой стране. Вот так легко и непринужденно мы телепортнулись в Гагру, а тут прямо лето. Лето, солнце, жара, море, все дела. Прямо напротив колоннады есть такое здание. По-моему, кинотеатр, и он заброшенный, и сейчас покажу, что там внутри. Когда работал барменом, была идея создать какое-нибудь такое кафе на пляже и просто работать в удовольствие, глядя в бескрайний горизонт. Взяли абхазский виноградный сок и пошли гулять. Замок принца Эдинбургского, если я не ошибаюсь. Классно так сидеть на море, смотреть на горизонт, на воду и наслаждаться жизнью. Я говорил, наполняйте жизнь путешествиями, но также наполняйте жизнь любовью. Про любовь не в смысле любовь к конкретному человеку, но это тоже важно. Но я имел в виду любовь к жизни... И к настоящему моменту, то, что именно в настоящем моменте и происходит в нашей жизни. <свист> <свист> Это легендарный абхазский ресторан. Я давно хотел туда попасть, но ни разу не был. И сейчас будет на ваших глазах закрыт Гельштадт. дела. Ну вот ты и побывал <laughs> в этом ресторане. Скажешь, когда покушаешь, стоило это или нет? А вы как думаете, стоило это или нет? Пишите в комментариях. Вчера в Абхазии столкнулись с ситуацией такой, э с мошенничеством со стороны абхазцев. На границе нас задержали, показали удостоверение. Говорят, типа наркоконтроль. И сейчас говорит, поедем сдавать анализы. Когда, говорит, покажет там анализы, если что-то вы употребляли, то вы задержаны будете на 15 суток и заплатите штраф 42 тысячи рублей. что-то там нас это, пугали, стращали, но в итоге все нормально закончилось. Поэтому, ну, имейте в виду, что такие способы мошенничества там есть. А наш мини-отпуск подходит к концу. Сейчас мы в Адлере, и далее следующая остановка будет Краснодар. А сейчас мы находимся в интересном месте. Вот сзади меня река. А спереди море. И там горы еще видно. Ну что, на этом будем прощаться. С вами был Мистер Бёрдс. Кстати, я не только видео снимаю, я еще занимаюсь музыкой. И мои треки вы можете послушать у меня в группе ВК. Ну, либо на других платформах, на любых. Ссылку я оставлю в описании. Всем пока!